Всем привет, друзья! У меня девчонки на прогулке на балконе. Что там? Что? Ты ведь говорить умеешь? Что? Я не понимаю. Да? У тебя варенье на лице? Ты что кушала? Суп кушала? А лепешки с вареньем кушала? Да? И у тебя варенье на лице осталось, да? Ага. Это мама здесь посадила. Ты умеешь говорить, не говори я а это плохо. Что? там прогулка? Там прогулка, здесь прогулка. У меня рассада нынче очень маленькая. Здесь солнца нету. И она медленно растет. Да, в принципе, торопиться некуда, все равно у нас эпидемия. Как раз высадим мы его в конце мая, она нормально подрастет. Чего там? А это... это надо будет баню унести, Андрейные инструменты, морковь, которую я собираюсь посадить в огород. <сосекой> вот так на самокате она гоняет здесь. Здесь половину надо выбросить будет. Прогулка это у них. Я говорю, давайте погуляйте, они такие радостные. Я говорю на балкон. Они у меня на балкон и рванули. Мы говорим, хоть на балконе свежий воздух говорят, так что вот так вот. Сейчас я вам покажу. Мне сегодня Таня подарила подарок. Я выходила козам кормить. Коз кормить. Она на балкон вышла и говорит, Гузель, зайди ко мне. Я тебе говорю, подарок дам ну, Даринке, я говорю, ладно, я подарки люблю, забежала к ней, и сейчас я вам покажу, какой подарок, а после я покажу, что я приготовила на сегодня детям покушать, вот, Даринка у нас, а, Даринка у нас там спит, наверное, лицо не буду показывать, так как еще месяца ребенку нету, не, не в обиду, но ребенок маленький, сами понимаете, потому что вы своих тоже все не показывали, наверное, стопудов. вот, ну что, девчонки, гуляйте? Ага. Будете гулять? Да. Давай бегайте. Просто до смешного доходит. На улице нельзя, там дядя плохой ходит. А нельзя, там укольчики ставят. Ну иди тогда, иди. Я боюсь. Дай я зайду. Игрушки у нас валяются, бонька у нас тоже никуда не уходит. Все погуляли, свежий воздух набрали. Легкие. Хотя я проветриваю каждый день дома. Давай. Погуляли? Да. Давай закроем дверь тогда. Не будешь раздеваться? Нет. Ну ладно. Генара, закройся. Дима, куда погнал Динара, закройся, говорю. А, ты погулять пошел? Uh -huh. Дима тоже погулять пошел. <laughs> иди, иди. Еще голову помыл. Не сырая голова-то. Uh -huh. Ты голову не, не вытаскивай, там ветер сильный. Продует сразу, голова тем более болит. Гуляйте. Давай. Он Боня тоже хочет с вами погулять. Дима, Боня тоже с вами гулять не хочет. Иди, иди, иди, иди. И сюда. иди, сзади меня бегай. Мало, тыкна, мало. Я Выпусти, Боня, гуляй. Вот, короче, такой кокон подарила. Подушка такая классная. Даринка спит, соску сосет, и кокон классный вообще мне понравился. Мало-мало. Куда? Это она сама шила? Очень классный кокон. Дала подарила комбинезон комбинезон такой подарила классный очень мне понравился гулять как раз весной вот этот штанишки кофточку и ползунки тоже она под одеялом здесь и шапочка и шапочка вот Ты чё, с ума сошла что? Закрой дверь-то. Так, приготовила я суп такой капустный, щи очень вкусный, мы уже поели. Лепешки пожарила. Куда ты пошел? Лепешки пожарила, чайку пить, очень вкусно. Только в путь уплетается. <смех> Ходится ты куда погнал-то? <смех> Всем привет, друзья. Всем привет. Сюда встань. Я Сюда. Сюда. А Нет, ты покажу. расскажи. А да, она вообще Ты расскажи вначале, что ты хочешь вообще. Ты на <смех> диету собралась. У нас есть, мадам. Меня, примерно, я была. на диете. На да, пари, да, он резиночку зацепила, очень она... идет. Надо Созрог. еще. Твой. Да, бадок Надо еще два бантика прикрепить, чтобы пушнее его видел. Она вс меня идет. Давай. Она качается. Давай. Я... Да, в тебя, да, да, да. Ты наш погат тогда вместе сядь с ней. Она же в тебя идет, давай. Длинная хочет <с сама <с качаться. Так давай. все, Я давай. давай. Давайте. Вот она, смотрите, классно. Пареда, ты ее научила этому, что ли? Или что она, где она смотрелась? Смотри, что? Она, это что за йога? Она, она это хотела, это гимнавская быть. Она раньше знаешь, как садилась, как я. Давай ты о себе как сама я. расскажи, что я. ты делаешь, как ты занимаешься. Она, она у нас... Сидит, я тоже а читаю. Да. Посыпаю. Бегает она у нас туда-сюда в комнате. Покажи, какую зарядку делаете. Вот такую, вот такую, такую, вот такую, вот ну, Сейчас сам покажу. Давай. Так какую же. Такую. Так вы нормально показываете, ты жопу поднял и села обратно. А такую, говорит, а ты что ты показала, я не поняла. Опаньки, вот такие спортсмены у меня. Особенно Спасибо. Динара. А еще, а еще... О, вау, как сильно, да. А, а еще, Динарка, а, -а, -а. а ты еще ласточку делаешь? Что там делаешь? Подальше встань, а то камеру тебя не возьмут. Ноги ну, как еще растягиваешь? Покажи мне. Вот Нет, ты сюда повернись, а ты туда? Точно, точно. Она с десаной хотела сходить. Я с петинкой. С кем? Спортивной. Спортивной хочешь быть? Да. Но только на диету, не надо садиться. Да. А, а ты самому. и так худая, ты умеешь. ты можешь Туда подальше опять придешь близко. Да. Ну, диету Конечно, диету не надо вообще-то. Надо зарядку. И зарядку Уже. делать. И Да. Сейчас И танцевать, покажу. да, как ты? Сейчас покажу, сейчас Ой, какая-то у меня молодец. Ой, ты. С каждым днем всю. <сов> <сов> С каждым днем все хорошее что у меня девочка. Смотри, как танцует. <сов> <сов> а? Ну ты музыку-то выключил. Нормально. Пацанка у нас сейчас аминка покажу. спит, а этот девчонка все тусит, тусит, целый день, так тусит, как стрекоза Сейчас покажу, что зажатки она делает. Сначала... Ты, а ты себя не хочешь сейчас, показать? Что ты ее все хочешь показать? Давай. Прямо встань сам-то. Давид, это просто. А не понял, что такое? Я это ей помогаю пока что. а что она такое не делала? Сегодня не Давид делала. с Динаркой погуляли на улице маски одели. Покажи мальчик? Давай покажите маски свои. У меня так зуб болел, смонтировала и зуб перестал. Смонтировала пока видео. Зато как хорошо. Вот такие масочки продает одна женщина в поселке за 30 рублей. Очень хорошо. Я одела, у меня ушки маленькие. У меня, короче, резинки слетают. Слетают почему-то у меня. Да, у меня уши маленькие. У меня уши маленькие. У меня это большая. Я подвязала там, чтобы у нее не слетало. Я говорю, такая же ерунда, у тебя тоже уши маленькие. А у Динара? Нет, она маленькая, она... Ты ты не Нет, Маленький. не то, что маленькая. Так я подвязала ей. Нет, не не это неправильно, это неправильно. Это маска-то маленькая у Динара, я у Динара-то не. Рыбой. Это лучше? Это для взрослых. Рыбой. А это для малышей. Рыбой. Это, это Динарки Снизу наверное, надо, да, снизу. Снизу. да. Сегодня да. так гуляла, да? Удобно, да? Угу. А, ну, а снимите маски нафиг. Меня прям бесит, как будто как, как это, больница какая-то. Mm -hmm. Будет бы не да, Так нет, синий это тоже нормально смотрится и залезть. Ну, да, Она зеленая еще шьет вроде. Не Нам за заказать по 30 рублей это дешево, да, самое дешевое. Ну так это Будем. <с <с Танцевать? Нет, не танцевать. Так снимите эти маски, я не хочу. Как будто больные дети. Mm -hmm, Фу, некрасивый, не люблю Нет, это. я это. Уберите. Короче, Генарка, иди сюда. Давай на бис еще раз наш шпагат. Еще раз на шпагат. И мы будем прощаться. Ну, хватит танцевать. Давай наш шпагат. Наш шпагат. Где у нас шпагат-то, мадам? Шпагат, шпагат. Как ты сидишь? Шпагат-то где? Ноги шпагат. растягивать, то где? Вот. А еще путем не понимаешь, что это шпагат. А можешь вот так покрутиться туда-сюда? Да, ну, вот на шпагате посиди и вот так вот в бок покрутись и другой бок. Сможешь? Ну, так, да во, во. Нет, ну, так, Да так, чего нет, он она идет все идет правильно. В один бок, в другой бок. Во. Молодец. Я столько не смогу. Ну, конечно, не сможешь. Она у нее на руки, ноги-то, но ровно. Сиять, конечно. А теперь попрощаемся с нашими подписчиками. это йога у нас появилась какая-то. Ладно, все, всем пока-пока. Да, вот тоже бах пока. Ага. На канал, а это массаж лайки. Ну ты близко подошел. <свечес> стой, стой, стой. Тихо, тихо, Сейчас разбудьте Амин. Жмите на колокольчик. Ой, ой. Жмите на <свечес> Нет, ну я. Все, пока-пока.